Всем доброго времени суток, кто неравнодушен к миру игровой индустрии. С вами вновь Олег, и я рад приветствовать вас на моем канале. Итак, в прошлый раз мы ну, продолжаем обозревать игру uh, Divinity Original Sin 2. И продолжаем с uh, прошлого сохранения. Так. Итак, игрушка у нас уже ага, загрузилась. И мы продолжаем с того места, на котором мы закончили. В прошлый раз uh, все закончилось тем, что... Нас выбросило на берег. Напряжение растет при совершении преступлений. Дают нам сразу подсказочки, видите? Ну, понятно, понятно, понятно. Понятно. Общий принцип понятен. В общем, да, нас выбросило, значит, на берег, на непонятный остров. Пока что для нас неизведанный, да. Вот. То есть, и надо, наверное, осмотреться изначально. Вот у нас есть такая карта с определенными метками здесь какой-то форт. Форт радость пляж то есть мы а да мы плыли до форд радости и вот мы сейчас где-то недалеко ведьма от этого форта это я так понимаю еще не совсем форт. ну в общем надо дальше исследовать двигаться и мы думаю найдем придем к намеченной цели и так для начала надо немножко осмотреться зажав клавишу alt можно посмотреть что у нас вокруг э, валяется? Ракушки всякие. Будем подбирать. Пригодятся, что уж там нам все-таки денег-то надо как-то копить. Очередная серия, и все сводится к одному, что ну и надо прокачиваться, и деньги надо копить. Будем обшаривать все подряд. Ох ты, как много-то денег здесь было. Обычно давали по 4, по 5 золотых, а теперь аж 13. 13 это уже не шутки, уже получается как... Короче, ладно, забейте. Так, пошли дальше. Mm. Найден, найден алтарь странствий. Алтарь странствий. Вы нашли алтарь, алтарь странствий. Он позволяет мгновенно пере, переместиться к любому другому алтарю, который вы уже нашли. При бегстве из боя вы перемещаетесь к ближайшему алтарю странствий. Ну, чекпоинт, так сказать, да. Точка сохранения На всех возможных языках сказал, да. Так, вот он. Алтарь странствий. Древняя статуя короля брака. Ну, понятно, брак здесь. Церемонии брак с читай, наверное, проводится, поэтому и такое название. Так, мы осмотримся здесь как следует. Так. Пошаримся во всех возможных местах. Как же без этого? -то? Ну, надо спустить. О! Пацан какой-то стоит. Или это не пацан. Эй, пацан, или ты не пацан? Пацан. Какой-то стоит вроде. Ну, давай посмотрим, что он тут стоит. Ты, ты что здесь ты стоишь, чувак? Вы можете обмениться вещами почти со всеми персонажами. Чтобы начать обмен, выберите значок торговли на панели диалогов. Ну, понятно. Ребенок держит в руках маленькое зеркальце и поворачивает его под разными углами. Изучая свои глаза, подбородок, макушку, он замечает вас и вытягивается в струнку. Мне, мне папа с мамой не разрешают с незнакомцами разговаривать. Сказать, что в таком случае пусть к вам и не лезет. Сказать, чтобы не волновался. Ну, давай. Почему? Сказать, что всем нужно держаться от своей расы, особенно теперь, когда мир стал таким опасным. Наверное. Но привезли-то но привезли-то меня сюда люди, и папа с мамой забрали тоже люди. Или вы думаете, это потому, что я... Вы колдунья Истока, одна из тех гадюк, кто приводит сюда страшил из пустоты? Сказать, что наверняка иначе бы вас тут не было. Спросить, как на его взгляд, похожи ли вы на колдунью. Кивнуть и судя по ошейнику на, на его шею он тоже. Ну, давай так. Ребенок бесстрашно смотрит вам в лицо, поднимает зеркало к носу, закрывает один глаз и снова смотрит на себя. Дальше. Не вижу я никакого истока ни на вас, ни на мне Наверное, они ошиблись или спятили так Сказать, что они могли ошибиться и спятить одновременно. Спросите ребенка, почему он тут один Сказать ребенку, чтобы шел от... отсюда, здесь опасно Так, так Ну давай вот этот вариант Ха-ха-ха, может вы правы По крайней мере, им плевать, кто куда ходит Они знают, что с острова не удрать А здесь гораздо лучше, чем внутри Спросите, знают ли его родители, где он да, в самом деле, они не здесь, их магистры увели и вылечили, да, может они меня дома ждут Сказать, что здесь опасно, и наш корабль напали вещади вещаде пустоты, и случилось это неподалеку от берега, конечно, скажем Но вы не умерли? Спросить, почему они выглядят испуганным, сказать, что вы чудом спаслись корабля, атакованными вещадями, ему следует найти место по безопасности Конечно, тут везде опасно, вот что я имею в виду Вот, увидите Спросите, почему он не выглядит испуганным. Ну, давай. Ну, наверное, мне все-таки страшно, но это нормально. Тут везде страшно. М -м -м. Какой пацан. Везде, говорит, тут страшно. Так, что-то у меня с камерой немножко. Оп, понятно. Так, что тут есть около тебя? В общем, ничего интересного мы от него не услышали. Что-то он нам пытался рассказать. Ну, так, ничего отдельного мы тут и не нашли. Пойдем дальше. Так, что тут по лестнице вверх? да тут идет вот дорога? Так, ага, понятно. Здесь, похоже, тупик. Я так понимаю, нужно идти дальше. Побежали, побежали. Так. Шиптун трава. Индикатор поля зрения. Впереди враги. Нажмите левый shift, чтобы отобразить поле зрения врагов. Прозрачную красную область Вы можете прокраситься, нажав C. Как только вы попадете на прозрачную область Вас заметит и начнется бой Так, посмотрим, где враги Что, где это Не враги Что-то я пока не вижу никаких врагов Где враги? Враги-то где? Вот тут что ли враги? Что-то я не вижу никого Где вы, враги? Ну ладно Думаю, мы их заметим Так, что тут было? Тут были какие-то какие ингредиенты Короткая палка все берем, все сгодится в хозяйстве, пригодится. А, вон там, вижу на карте красные точки? Сохранение. Так, подожди-ка. Ага. Там, походу, враги, ну... Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. пустоты. Это те же существа, чтобы по... по потопить наш корабль. Прокла... Проклятие, проклятие. Паника. Не надо наводить панику. Опа, вот так мы умеем маскироваться. Пошли теперь. Меня они так точно не заметят. Так, что мы можем сделать? Надо подкрасться и как следует сваншотить кого-нибудь из них. Ну, для начала. Так, сейчас главное дождаться, пока один из них... Или пока оба они не будут смотреть в мою сторону. Я так понимаю, это у них периметр обзора, а вот сюда, по идее, можно красться. Так, как только я выйду, надо сразу же шквал ударов на ком-нибудь ком применить. Вот сейчас хороший был момент. Эх, почему я не воспользовался, а? Вот сейчас можно, в принципе, попробовать Наверное Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай давай давай давай давай давай давай И... Ну, в итоге, короче, у меня ни хрена ничего не вышло Печально, прискорбно, но... Но-но-но-но-но да ладно Будем пробовать убивать другими способами Опа, за спину. Так, за спину мы прокр прокрались, и теперь шквал ударов надо нанести. Порубим на куски упыря, не получилось. Ну ладно. Теперь нас будут тихонечко избивать. Ай-яй-яй, потише. Потише, потише, теперь мой ход. Так. Тебе уже достаточно, мне кажется Но ну, надо тебя в любом случае добивать Потому что двойной дамаг не надо допускать Пропускать, допускать, пропускать Так, 5. С с э, Получится ли с ваншотить его сразу, нет? А, ну ладно, с ваншотили Так, и теперь тебя Сколько у меня осталось? Два очка действия Ну, на два очка мы можем Себя как следует разогнать адреналинчиком Да, чтобы у нас было 4 очка А после так Метательный нож и простая атака э, Воодушевление нас сейчас э, сильно-то и не спасет Флакон с ядом так, отравление на, 2, на, на 2х, на 2 типа пункта, так, понятно. Угу. Так, ну ладно, мы его попробуем порубить так. В конце концов, это не самая такая безнадежная ситуация, которая с нами случилась, да. Попытаться зайти ему э, взад, так сказать. Давай попробуем. И нанести отсюда удар. Ага, не очень-то хорошая была идея, надо было спереди наносить удары. Ну... Раз так получилось, то так-так-так Попробуем бочку сюда переместить Получится? Нет? Давай попробуем Раз, все Может быть это его как-то сдержит Нисколько не сдержала. ну ладно Два удара про пропускаем Ну все, в этот ход-то я его точно должен Заваншотить У меня и шквал ударов открылся И все прочие моменты Так, сначала прыгаем за спину А, он у меня еще не откатился Так, ладно, попробуем шквалом ударов Тогда прямо в лицо ему Задамажить. давай поехали может быть скритуем нет не получилось ну что ж один пункт у нас остался и у нас еще есть адреналин ну если ты примешь адреналин тебе по сути это воспользоваться и нечем будет поэтому мы опять тактично наверное все таки так так так так а что этого нельзя разве тактично мы наверное сейчас так так так отойдем В сторону Ну думаю задницы поворачиваться тоже не стоит Будем, значит, пропускать ход. И еще два удара пропускаем. Блин. Как все-таки они меня почти тут задамажили. если я, наверное, сейчас не отобьюсь, мне хана придет. Так. Поехали. У меня откатился удар за спину. Попробуем сваншотить. Ну, сколько-то дамага мы нанесли. Так. И теперь, теперь, теперь, теперь мы его просто добиваем сзади. Отлично. Критуем в спину. Ну, неплохо-неплохо. Так. Конечно, нас тут немножко покосали, но без этого никак нельзя иногда. Так. Утонул бы с... и ИСЖ начать. интересно, в какой последовательности. Так. Ага. Вот нам тут чё, что дают. Отлично. Так, зелье лечения у меня уже есть. Немножко. Надо всякую... Надо всякую ерунду есть, которую я собираю. Так. Что у нас тут вокруг этого места? Пока не вижу ничего. Ох куски кожи надо подобрать все сгодится все берем с собой все все берем на барахолку куда-нибудь сбагаем потом обязательно сбагаем конечно так ракушка ракушка все берем все берем все пригодится да где она там а так, ящики обязательно надо обшарить Ага, оружие для умельца. Смерть от меча. Так, используйте, чтобы прочитать и узнать э, кое-что о создании предметов. Прочесть. Ага, Изучен новые рецепты. Так. Что у нас тут в журнале? Так, это побег. Нас на поле те же самые сейчас -то разбили. Так, это понятно, это уже было. Так, ну, двигаемся дальше так что у нас есть в инвентаре всякий хлам надо попробовать восстановиться как то что ли Я не знаю так уже хорошо тыквенная похлебка уже лучше что он такой дорогой очень 10 процентов так что еще можно молоко Яблоки. Так, все, короче, едим. Mm. Лично. Регенерируем потихонечку. Я вот не знаю, есть ли у него тут регенерация такая независимая, или только только можно восстановить здоровье именно поедая все из своего инвентаря. Все сырое, наверное, можно все сырое скорее всего можно приготовить но я пока без понятия как это делать объединить наверное с каким-нибудь котелком там да к примеру получится ли что-нибудь я не знаю нет ну и наверное какие-нибудь спички нужны или что-то еще чтобы поджечь это все дело да ну тоже неверно да А если так да конечно с комбинациями я еще пока совершенно не знаком что тут можно и как сделать но ладно будем может быть в процессе познавать как это все делается так пошли дальше так дорожка налево или направо пойдем направо всякая ерунда короче издеваляется идем идем идем дальше опа я похоже тебя где-то видел чувак это не тот ли ты чувак который был на корабле скорее всего так ну давай сейчас мы с тобой по это пообщаемся что-то нам скажешь интересного вы видите странного ящера, что смотрит на море не мигающим, недовольным взглядом Его кожа ярко-красного цвета, цвета свежей крови Неужели это? Ну да Да, вы видели его на корабле, значит, не только вы смогли выжить при крушении Так, тепло его приветствуйте и сказать, что вы рады, что он выжил в кораблекрушении ну да, что мы же не это. Не конфликтные люди так. Я сейчас поврачу к вам, э, с уверенностью. с уверенной грацией танцора или дуэлянта. Ваши взгляды встречаются, глаза его, словно темные угольки, прожигающие вас насквозь. Я выжил, да, но мог бы и погибнуть, если бы вы не вернулись и не помогли нам всем. Так-то что? Ты же мне должен теперь. Примите мою благодарность. Прижав руку к сердцу, он приветствует вас движением головы большим чем, большим, чем кивок, но явно меньшим, чем поклон Сказать, что вы были бы рады помочь, негоже стоять и смотреть, когда кто-то рядом в опасности Конечно, да, я вижу, что у вас есть задатки героя и все такое, но давайте не увлекаться, хорошо? Давай. А теперь, если это все, спросить, что он делает здесь, на этой скале. Поинтересоваться, что он намерен делать дальше. Ну да, что тут дальше намерен если вы, имеете, если вы и правду хотите знать, то я пока не решил. У меня в голове столько забот и мыслей, что гораздо спокойнее просто стоять здесь, созерцая волны. Конечно. Он театрально вздыхает. Скажите, что вы видите, когда смотрите на океан? Сказать, что вы видите воспоминания детские солнечные дни. Сказать, что с вчерашней ночи увидите видите лично силенную пус пустошь. Да нет, что, солнечные дни... Воспоминания, Да, именно. Он снова смотрит на море, и вы делаете то же самое. В течение некоторого времени вы созерцаете волны в блаженном покое. Что до меня, когда я смотрю на бесконечную глаз перед нами, то вижу империю. Я вижу континенты с россыпи великих городов, и где-то там, у самого горизонта, я вижу дворцы моего рая, потерянного рая. Спросить, что он имеет в виду под потерянным. Да, в самом деле. Что вы имеете в виду под... Вот я... Что я имею в виду? Я имел в виду то, что сказал. У меня была полная конкретная империя, которую я потерял. Он ну, кажется какой-то крутой чувак. Рассказчик внезапно сквозь налет глубоко... Внезапно сквозь налет глубокого оскорбления на его лице проступает изумление. Тогда с чего вы стоите и таращитесь на меня, словно обезьян на очки? Или вы всерьез знаете, кто я такой? Да так, откуда мне знать? Так, покачать головой вы... Понять не имеете. Конечно, я не знаю. Да помилует семера свое не не создание. Свое, <связь> свое. Я есть красный принц, завоеватель мира, покоритель народов Ой-ой-ой, ты полегче, чувак, тут разошелся -то. Ничего себе, это фигура мирового масштаба, а я тут отребие какое-то перед тобой стою Разумеется, вы меня знаете Он умолкает, и, пока... и поза его становится гораздо менее пафосной С другой стороны, похоже, мне стоит признать тот факт, что в данный момент я все еще нахожусь на пути к великим свершениям и покорению мира Великая поступь моей судьбы немного споткнулась Но не бойтесь, я был рожден для трона, и я его за, заполучу Эх, позвать его путешествовать с вами Может, вместе вы сможете вернуть ему трон, сказать, что вам тоже нужно кое-что сделать Ну, короче, понятно, конечно, надо звать Вы серьезно, щедрое предложение? Впрочем, вы уже доказали, что вам можно доверять В конце концов, вы вернулись за остальными на том корабле Хорошо, я согласен. Как просто. При одном условии. Да ты что? По причинам, которые я не готов сейчас разглашать, мне необходимо встретиться со сновидцем, мистиком нашего народа. У меня есть основания полагать, что один из них сейчас в этом... на этом острове. Дайте слово, что мы его найдем, и я позволю вам сопровождать меня». Так, ну давай, даю слово Просто великолепно Теперь, когда с этим все покончено Давайте на, по порядку Даже если ты владеешь ораторским искусством Не хуже меня полагаю, полагаю, само собой разумеющимся Что с настоящего момента Основную часть времени нас будут, За нас будут говорить наши мечты Мечи Как прирожденный боец Я предпочитаю работать клинком Но также владею секретами магии И если угодно Знаю немало полезных приемов Подойдет? Ну конечно подойдет Так, сказать, что это, что мастер клинка Это замечательно Пусть продолжает совершенно Своей стезе. Так сказать, что сказать, что нужно только... Ну короче, давай. Что умеешь, то и, то и твори. Прекрасно. Что ж, тогда идем. Вперед к победе или смерти. Кивнуть, значит, решно. И чем мы будем тут это а в самом деле? Да, красный принц Гевария одаряет вас улыбкой, в которой в равной степени сквозят учтивость и презрение. Теперь вы знаете, что вам предстоит путешествовать в обществе принца при приличествующее обращение ваше величество, ваше королевское высочество, или если вы вдруг решите повольничать милорд милорд. Какое, а? Можно сказать, э, вам очень повезло, поскольку так уж вышло, что я остался без багажа Вам не придется носить за мной мои пожитки Ты, блин, вообще уже запарил Разумеется, не следует забывать и о прочих формах протокола, какой их немало Однако в вашем дальнейшем обучении я смогу заняться позднее, а пока не будем терять время в путь Да, я с тобой согласен, мы тут столько с тобой уже наговорили, я смотрю Твои якорни меня на самом деле немножко поднапрягли Так, поехали дальше а я и дальше, несмотря на все твои королевские корни, продолжаю собирать ракушки. Я же не как ты, я из обычной нищебродской семьи, поэтому я не могу ничем похвастаться. Ты уж извини, но поехали дальше. Так, куда нам дальше? Что мы здесь не видели еще? Тут какая-то дорога. Или туда? Пойдем сначала сюда сходим. Я не знаю, куда нас это приведет, но думаю, мы, мы идем в правильном направлении. Это кто это? Кошка, квиз-квиз-квиз, серые глаза кота затуманены, и они, и они глядят на вас с большим интересом. Глаза кота проясняются, и он озадаченно трясет головой. Ты ё Животные. животное. Может, с ним что-то может сделать? Ну-ка, поговорить. Ну что, я совсем что-то с ума сошел говорить с животными? Поехали дальше. Так, что у нас здесь впереди ждет? Опа, еще кто-то. Еще какой-то выживший, я так понимаю, да? Это останки корабля. Так, а кот-то что за нами увязался? Эй, ты что увязался за нами? Вон, иди отсюда. Смотрите, круги нарезает, а. Животное. Так, что у нас здесь? Кто ты? Кто ты такая? Или такой? Ты девочка, что ли? Раз, два. Вся комната мертва. Нормально команда мертва прикольно у тебя песенки так что ты здесь делаешь кто ты здрасте тетенька а тут лучше чем на этом вонючем корабле правда Ну это скорее всего из кто-то из детей с корабля я так понимаю да наверное дальше хорошо что хоть кто-то еще уцелел я одного видел на берегу пару часов назад он одежду выжимал увидитесь привет ему от меня окей хорошо Какие-то дети беспризорные бегают. Чего они здесь? Так, поехали. Ух ты, сколько ракушек-то? А мне ничего не надо, я ракушки собираю. Ну, какие большие есть, маленькие. О, прикольно. Оп. Оп. Вот в город приду, как займусь бизнесом. Как открою свою лавку по продаже ракушек. И тогда, блин, разбогатеем. Заживем. Так, что тут у нас? сохранение вот кот еще за нами уплелся ну ладно думаю нам обузы не станет главное чтобы не начудил что-нибудь так так так мы плату хоть здесь умеем нет не достать ну ладно пошли обратно да пошли обратно уже так так так что там у нас еще интересного на карте я так понимаю тут надо шариться искать. о я так понимаю уже город то близко О, опа опа какие-то здесь терки. так ладно я еще предпочту прогуляться по побережью может быть мы что-то и пропустили где-то примеру здесь вид сменился немножечко так бочечки всякие лежат цветочки растут так ну да мы сейчас все это будем подбирать. так так так так так так так ну да надо сначала здесь пошариться посмотреть что тут есть на пляжу побегать посмотреть так сказать может, что интересного нароем, надыбаем. Ну, я так смотрю, что интересного. Так, там мы были, ничего здесь и нет. Кот до сих пор за нами бегает, а? Ну ладно. Но здесь, походу, уже ничего интересного и нет. А просто окрестности. Безвкусные, неинтересные, унылые. Так, ладно, движемся. Секреты. Ищите потайные п -п -п -п проходы в Ривелоне, множество потайных рычагов, нажимных пластин и скрытых э -э люка. Попробуйте пройти сквозь свисающие лианы. Опа. Что, реально, что ли, восприятие? Так, вы открыли нечто скрытое. Чем выше ваш уровень восприятия, тем больше ловушек и секретов вы можете за заметить. Так, где-где-где? Что-то я тут... А, вот тут типа, да, ну-ка-ну-ка. Ну ну, это хорошо, что мы сюда пошли. Иначе бы не нашли. Тут что-то действительно сокрытое от наших глаз. Типа какая-то пещера. Небольшая. Ну, это типа проход какой-то, да? Тайный альков. Прошли такие, знаешь, hop, легонечко так. Что-то она сказала. Я так не успел прочитать. Ну, ладно. Так, бочка со слизью. Осмотреть. Бочка со слизью. Они же тяжелые. Так, атаковать, объединить. Ладно, так, подобрать. Ладно, не будем подбирать. И тут, мне кажется, слизь, да, везде разлита. И тут какой-то человек что-то колдует над каким-то покойником завернутым во что-то непонятное. <coughs> Наверное, собственно, он в и завернут. Ну, не знаю, сейчас поспрашиваем. Но только я сначала обшарю здесь все ящики. Сущность тени, золото, палка... Давай, берем все. Какую-то рубаху взял еще. Так, что здесь происходит? Будем сейчас уточнять. Что тут такое? Когда открывается ниша, вы видите там того же скелета, что был на корабле. Он все еще без маски. Склонившись над трупом, он тычет тому в лицо и оттягивает кожу. Ты, что ты делаешь? Проклятие! И как скажите на милость, а возможно... Да давай не мямли, говори уже конкретно Костяные пальцы ухватывают кожу на лице мертвеца и резко дергают вверх Еще пару раз потянув труд за, щ... за щеки, скелет оставля... оставляет эту затею и роняет голову обратно Он падает с глухим стуком Проклятие, крепко, держит... крепко держится, возможно борода создает дополнительное крепление, это любопытно Вежливо кашляность, спросить, что он делает, внутри. ты что творишь-то? Тьфу, нет, нет, господи, не подходи, нет. Да что ты в самом деле? Я тебе ничего <связывая> такого не хочу сделать. А, это ты, признаюсь, я удивлен. Возможно, плавучесть у тебя лучше, чем мне показалось. <связывая> ты прикалист. Признать, что вы удивлены тем, что видите его здесь. Зачем ему надо было на тюремный остров? Давай рассказывай. Женщина, укравшая мою маску, оказалась куда более ловкой, чем я думал. Так, я, полага... я погнался за ней. Но тут она меня ускользнула от меня. Поэтому, так-то так, так, он вновь поворачивается к мертвецу, вдумчиво тыкая ему пальцами в лицо. Спросить, что за дело у него к этому трупу? Да. Мне нужно его лицо. Что еще полезного можно взять с гниющего трупа? Ну-ка, ну-ка. Досадно, что это лицо не привязано к своему черепу. В обычных условиях я воспользовался бы специальным инструментом, чтобы аккуратно, но бесповоротно без сорвать лицо с этого трупа. Так, я мог бы изготовить маску, чтобы скрыть свои кости, но у меня нет нужного инструмента. Так, так, так. Скелет хватает труп за щеки, силы тянет на себя, кожа мертвеца не поддается, и он э, раздосадно кряхтит, Спроси зачем ему нужна маска потому что мою маску украли и мне совершенно не улыбается перспектива бегать по всему ревелон от идиотов с факелами из чудовище прячьте детей тьфу вы простые создания а вы просто не любите не то чтобы мою породу но тех кто выглядит как я если я хочу путешествовать без помех, мне нужна маска, которая сокроет мое обличие. Сказать ему, что его выбросило на берег форта радость, это остров тюрьма и... Проездом тут бы не получится Так, да-да-да Что за глупости? У меня важное дело на побережье Жнеца ж... ж... ж... Я не могу просто сидеть и ждать, пока вы все выбьете, чтобы спокойно заняться своими делами Пусть, вещ... я... Пусть я вечный, но терпение мое не безграничное Вполне сможет остаться, что я единственный вечный и Моя раса пока что блистает своим ад... отсутствием в этом мире их точно нет, и по крайней мере в иных мирах сейчас в черных в копиях ведутся раскопки, возможно там я не найду ответа на все вопросы вечные Что это? Какой-то какой культ? Культ? Что за глупости? Мы были расы еще в те времена, когда понятия расы не существовало, кроме нас. Не было никого. Я мог бы предложить тебе пред представить, себе вечного, представить себе вечного как существо, наделенное безграничными талантами и умом, но, боюсь, твое воображение слишком ограничено. Так. Мы изучили тайны мироздания. Мы создание шедевра искусства. Мы, не, мы, мы исчезли. Как все печально-то, но я их найду, где бы они ни были, я их найду, и у нас вновь, вновь будет свой мир. Спросите, почему он до сих пор здесь, и если все его сородичи исчезли? Едва ли это имеет значение, но я все же уточню, что некоторое время был лишен свободы. Несколько столетий, как мне кажется, или тысячелетий, время течет. Так, нелинейно, меня замуровали в склепе за то, что я был слишком любопытен и желал познать, как устроен мир. Наш король, вероятно, счел, что не следует разгадывать все тайны вселенной. Наверное, я должен его поблагодарить. Судьба, постигшая остальных, меня миновала. Я знаю, насколько... не знаю, насколько в данном случае уместен будет букет или венок. Где его сородичи, как он считает? В каком ином мире? Это самое, это самое любопытное. С одной стороны, их явно нет в этом мире, с другой, они повсюду. Все ваши расы их чем-то напоминают и Изваяния, которые вы ставите для своих богов, мне кажется странно знакомыми Возможно, мои сородичи вознеслись в мир иной или ваши боги Это просто легенды, оставшиеся в памяти смертных Как бы то ни было, их здесь нет, но я их найду, где бы они ни были, я их найду Похоже, ему нужен спутник Спросить не откажется ли он составить компанию Фу, в самом деле, чего бы и нет все мне пригодятся, все. Чем больше людей, тем лучше я полагаю с учетом всех обстоятельств, что это может оказаться взаимовыгодно. Так, я вижу, ты в этом мире чувствуешь себя куда свободнее, чем я. Это может быть полезно. Кивнуть, это может пойти на пользу нам обоим. Фу, в самом деле, мне не помешают спутники. Тем более, что механика данной игры преимущественно заточена на игру с с командой а не в одиночку превосходно и так раз уж мы тут э, разговорились возможно от твоего внимания не укрылось что мои способности э, безграничны ну разумеется магическое искусство мои излюбленное хобби но это не означает что я э, я не владею клинком или луком так что именно именно требуется для твоего предприятия а, заверить его, что волшебники вас более чем устроят Волшебник, сказать, что вам нужен кто-то, кто умеет драться Спросить, есть ли у него подобный опыт Сказать, что вам нужен кто-то, кто обладает достаточно ловкостью Спросить, насколько умелы его руки Сказать, что вам нужен знаток мистических искусств Спросить, так, ну, танк у меня есть, я так понимаю, да? Мечами кто умеет обращаться, наверное, магия мне тоже не помешает так, я только не знаю, с кого лучше сделать танк, а из кого... Ну ладно, это мы в процессе попробуем разобраться. Так, заверить, что волшебники... Да, больше устраивают. Это мне по силам, даже если одну руку привязать за спину. Ну так что вперед. нас ждут великие дела. Погнали. Великолепно. Of course. Вот и славно. Тогда в путь. Лично. Так, чтобы разделить отряд, развести... В... Чтобы разделить отряд, разведите в стороны персонажа... Портреты персонажа в левом углу. Ага, ладно. То есть это вот так, да? Оп, не понял немножко. Оп. Так, так. Разведите портреты. Куда его развести? А? Это, я так понимаю, сейчас лидеры назначают, да? Ага, это они соединены. Это, это тоже соединены. Это разъединены, да? Окей. Так, соединяем и соединяем. Зачем их соединять? Пускай вместе будут. Ну, то есть я могу с помощью себя э, управлять, ну, как бы всеми. Они просто за мной бегают. Отлично. Томатный суп. Забираем все. Испачканные штаны. Все берем. Все сгодится в хозяйстве. Так, яд какой-то здесь у нас. Что за яд? Что это? Яд э, вызывает отравление, урон. Так, а, ну, то есть если я встану, да, все, проверил. А, молодец. Не надо было это делать так. Ну, ладно. Теперь он нас ваншотит. Да ничего страшного. Так, тут мы побывали. Так, туда нам не спуститься. Спуститься можем только через пещеру. Ну, пошли. Пошли, пошли, пошли, пошли. Вот, замечательно. Уже настрою. Команду потихоньку собираем. И это уже хорошо. Ну...